Здорово. Ну как ты? Давненько ты не слышал эту фразу. Ну а я уже, честно говоря, сам думал, что больше ее не произнесу. Ходили разные слухи, будто бы я куда-то пропал, исчез, просто напросто забил на YouTube и отказался снимать какие-либо проекты на оба свои канала. Но это не так. Все гораздо проще, чем кажется. Несколько недель назад мое здоровье меня очень сильно подвело, и случилось так, что я оказался в больничке. Но я хочу сказать тебе так: все самое страшное уже позади. Буквально на днях меня выписали, я нахожусь дома, да я сейчас на уколах, на лекарствах. Но как я уже тебе сказал все самое страшное уже позади я иду на поправку и в связи с этим у меня для тебя прекрасные новости честно говоря я не ожидал такого поворота событий ведь когда пару месяцев назад я переходил с барвихи на black крашу когда я создавал новый канал я был уверен что на данном канале пойдут сплошные отписки но вместо этого ты поддержал меня как на этом канале так и на новом канале и ты продолжал подписываться на этот канал хотя я ничего не выпускал на нем уже порядка двух месяцев и буквально недавно как я заметил мы преодолели с тобой отметку в 2000 подписчиков за что я хочу сказать тебе огромное спасибо данными действиями ты показал мне свою преданность и свою поддержку и в связи с этим я хочу отплатить тебе тем же Ты очень давно просил ролики по барвихе ты просил меня вернуться на данный проект чем, собственно говоря, я и хочу заняться конкретно в данный момент. Нет, я не убегаю с BlackRush'а на Барвиху. У меня имеется два канала, и оба они по этим двум проектам. И я продолжаю снимать, пока я сейчас нахожусь дома на больничном, продолжаю снимать конкретно оба проекта. Как Барвиху, так и BlackRush'у. Каждый проект будет выходить на соответствующем канале. Я не могу сказать, что мои дела на BlackRush'е не сложились. Когда я создавал новый канал, у меня была поставлена для себя новая цель, задача, набрать тысячу подписчиков с полного нуля за один месяц. С чем мы с тобой, собственно говоря, исправились? За что я опять же хочу тебе сказать большое спасибо. Также помимо этого, ролики на втором канале по Блэк Раша всегда довольно-таки неплохие цифры. Совершенно не хуже, чем по той же самой Барвихе. К примеру, один ролик про ограбление на данный момент достиг отметки уже почти 18 тысяч просмотров, что является абсолютным рекордом как для меня, так и для нового канала, а в том числе и для этого старого канала по Барвихе. Даже по Барвихе мне не удавалось набирать такие цифры. За что я опять же хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые меня поддерживали, что со старого канала, что на новом канале. Как я уже говорил ранее, как я всегда говорил, говорю и буду, наверное, говорить, это два абсолютно разных проекта которые почему-то постоянно все сравнивают, и они оба по-своему хороши. У них у обоих есть как свои большие плюсы, так и свои большие минусы. Что касается конкретно сотрудничества. Когда я перешел на Блэк я простоял на сотрудничестве с Black Rush буквально две недели, после чего я сам ушел по собственному желанию. Причин для этого было много. И в последнем ролике на втором канале по Black Раше я уже высказывался по этому поводу. На Блок очень неприятные условия сотрудничества, очень неприятные люди, которые состоят на данном сотрудничестве. Много ютуберов, которые кидают как свою аудиторию, подводят проект, а также кидают и своих же коллег, тех же ютуберов. Кидают на реальные деньги, кидают на игровую валюту, кидают на розыгрыши. Мы не будем во все это очень сильно углубляться сейчас, если тебе интересно, ты можешь перейти на мой второй канал и посмотреть последний ролик который называется Главное кидала Блэк Раша. Там я обо всем об этом подробно рассказываю, высказываю свою политику, свое мнение на этот счет. Блэк Рашу я снимал довольно долгое время для себя, для тебя, а именно в свое удовольствие, не ради каких-либо денег. Как я уже говорил, у меня была на тот момент постоянная основная работа, и я не заморачивался сильно по поводу именно сотрудничества, Не с Барвихой, не с Блэк Рашей. Также сейчас свое удовольствие я хочу поснимать для тебя Барвиху. Что касается сотрудничества, пока я не знаю, как дальше будет складываться, где и с кем мы будем сотрудничать, как будем дальше работать, все будет зависеть от актива на обоих каналах. Все будет зависеть от твоей поддержки. Если ты хочешь, чтобы я реально снимал для тебя Барвиху, идей у меня для тебя очень много. Ведь Барвиха за последний месяц. А то и два очень сильно изменилось. Я общался с пиар-менеджером данного проекта. Я общался со своей аудиторией, со своими подписчиками, со своими друзьями с этого проекта. И все в один голос кричат, что Барвиха очень сильно изменилась, причем в лучшую сторону. Наконец-таки добавили все то, о чем мы все так давно просили. Наконец-то стали работать над механиками проекта. Наконец-то перестали добавлять просто новые автомобили, а реально вкладываться с душой в данный проект. До меня дошли даже такие слухи, что Барвихе удалось заполнить все свои сервера в какой-то момент. На всех серверах была Очередь. Произошло то, чего уже очень давно мы с тобой не наблюдали на Барвихе. И это, конечно же, не может не радовать. Также я общался с пиар-менеджером данного проекта. И я в курсе за то, какие нас ждут интереснейшие будущие обновления. Сейчас мы не будем с тобой забегать вперед. Но я хочу сказать тебе одно, что ждет нас реально очень много нового и интересного. Наконец-то, как я уже давно просил, начали работать над механиками проекта. Наконец-то пересмотрели работу. Для новичков вообще в целом, все работы и начали вводить какие-то новые изменения. Даже возьмем с тобой последние нововведения с работой дальнобойщиков. Все мои старые знакомые с Барвихи, ветераны проекта, которые уже заработали, скопили кучу миллионов и уже не знали, куда их девать и чем заниматься все ринулись изучать данную работу дальнобойщиков, качать опыт, приобретать себе новые личные фуры в свое имение. И всем реально это обновление зашло, реально понравилось. Даже миллионеры ветераном данного проекта что также не может не радовать нас с тобой и в будущем нас с тобой ждет еще куча приятных изменений но об этом мы с тобой поговорим позже сегодня я хочу тебе конкретно рассказать о своем аккаунте что же с ним вообще произошло за последние пару месяцев которые я не играл в барвиху вообще не заходил не смотрел никак не развивал данный аккаунт начнем с того что когда я ушел мой аккаунт не забанили хотя я был уверен что это произойдет будет бан на 90 дней из-за причины снятия сотрудничества но судя по всему так как я ушел по собственному желанию да и расходились мы в принципе на добрых условиях с мигелем с пиар менеджером нашего проекта всего этого не произошло мой аккаунт остался целехонький какой был В принципе в таком состоянии он и остался единственное что я готовился к бану и все свое имущество свои деньги я в тот момент начал раздавать подписчикам ну а самое главное все свои автомобили, свой вертолет, я все передал в семью. И ту самую свою семью я подарил своему другу, Вилл Вудсу, если ты его еще, конечно, помнишь. После чего Вилл сам ушел за мной на Блэк Рашу и семью он просто-напросто кому-то продал. Ну а я не так давно решил все-таки вернуться на Барвиху, поснимать ее для тебя, ведь ты очень сильно об этом просил неоднократно. Ну и, конечно же, я решил сразу же проверить, что у меня вообще имеется на данном аккаунте. А у меня имеется 28 уровень, почти уже 29. Неплохой мобильный телефон, а именно номер 9060-60, который я давным-давно успел урвать, когда разыграл свою сим-карту 6 шестерок. Также на моем балансе 210 тысяч рублей и 750 тысяч рублей на банковском счету лежит под депозит. Это те деньги, которые мы с тобой заработали в первой серии пути к 1 миллиарду. После чего я как раз таки и перестал уже снимать данный путь из-за того, что все работы были неинтересны и не до конца продуманы, именно работы для новичков. Проще было на тот момент работать уже на первом уровне на одной шахте, ведь все остальные работы были менее прибыльными и не было никакого смысла в развитии, что наконец таки изменили и теперь есть смысл реально развиваться и пойти на ту же работу дальнобойщиков. В связи с этим можно было бы конечно бы и поснимать, продолжить снимать путь, если бы тебе это было бы интересно, пиши об этом обязательно в комментариях. Если мы наберем с тобой хороший актив, то я с удовольствием продолжу данную рубрику и мы наконец-таки сможем отснять с тобой полноценный путь до 1 миллиарда. Ведь первая серия у нас уже есть и есть заработанные из этой серии начальные деньги, почти 1 миллион рублей. Также я решил проверить свой донатный счет. На удивление, у меня на этом счету тоже есть какие-то коины еще, а именно 600 коинов, которые мы пока с тобой не будем никуда тратить, пускай они пока полежат, в дальнейшем мы уже решим, что с ними делать. Также мне интересно было посмотреть рейтинг семьи. Семья у нас элитная, в ней не так много людей, и как я понял, Женя не гонится сейчас за рейтингом в плане топ-1. У него конкретно-таки сейчас элитная, закрытая от всех семья, и вступают в нее какие-то определенные люди на его усмотрение. Также в моем сейчас автопарке имеется пару топовых дорогих автомобилей. Lexus, который стоит порядка 7,5 миллионов, если я не ошибаюсь, это его госстоимость. Ну а также моя любимая BMW M5 F90, госстоимость которой на барвихе 8 миллионов рублей. Если сливать данные автомобили в гос, то мы можем получить по пол суммы от их государственной стоимости. Также помимо этого у нас имеется вертолет в этой семье. А именно это мой личный вертолет, который я покупал за собственные деньги, а именно за 50 миллионов рублей. Его мы тоже сейчас заберем в свой личный автопарк из семьи. Также нам нужно забрать еще из семейного автопарка свой лансер, который мы также покупали для нее. И вот в принципе это весь тот транспорт, который мы имеем на сегодняшний день. Но чтобы ты понимал, из-за того, что я этот транспорт давным-давно сдал в семью, а эта семья была несколько раз продана а транспорт этот покупался на семейные деньги ведь все свои деньги я тогда вложил в семью перед уходом и мы поехали покупать с виллом все эти автомобили именно за семейные бабки уже на тот момент весь этот транспорт он то ли забаговался то ли я не знаю что с ним произошло но продать в общем я его не могу я не могу его ни слить в гос не ни продать никакому либо игроку то есть все этот транспорт теперь навсегда принадлежит данной семье и все что мы можем сделать либо его выгрузить и пользоваться им, именно в личном пользовании Никогда мы не сможем его продать. То есть этот транспорт теперь может быть либо у меня навсегда, либо в семье навсегда. Не знаю, меня еще мучает вопрос, если я выйду из данной семьи, вступлю в другую, смогу ли я сдать в ту семью данный транспорт. Но все это можно проверить только методом тестирования. Чем пока я заниматься, в принципе, не хочу. Я остаюсь в данной семье у Евгения Легендари, в элитной семье. Свою семью я не планирую пока создавать. Об этом мы будем говорить уже гораздо позже. На данный момент основной упор будет сделан именно на развитие своего персонажа, то есть у меня будет определенно какой-то путь, ведь я можно сказать являюсь сейчас бомжарой бомжара, который заработал около 1 миллиона рублей, но при всем при этом я являюсь одним из самых богатых бомжа, наверное, на данном проекте я сомневаюсь, что на проекте есть еще какой-то бомж, у которого в имении столько дорогого транспорта, ну а самое главное свой личный вертолет, да, кстати данный вертолет я думаю, что в принципе могу продать, потому что покупался он за мои личные деньги и был сдан в семью, то есть он не покупался на тот момент за семейные деньги он именно покупался за личные деньги и тут я сомневаюсь что произойдет такая же фигня в плане его продажи я думаю без проблем могу его слить в гос за 25 миллионов или кому-нибудь продать там миллионов за 35 к примеру но мы этим заниматься не будем потому что как я уже говорил тебе давно данный вертолет э, я не хочу продавать также не хотела моя аудитория чтобы я его продавал без данным вертолетом у нас с тобой существует куча различных рубрик в плане ютуба мы снимали с тобой несколько шоу, таких например как Бомжара на вертолете, которая тебе очень сильно зашла и набирала по несколько тысяч просмотров, и я думаю если тебе это будет интересно, мы с удовольствием продолжим данную рубрику, в ней обязательно будет участвовать Дамир, ведь Дамир тоже вернулся на Барвиху, да и вообще многие сейчас мои подписчики мои знакомые, я думаю, вернутся на Барвиху, сейчас идет об этом разговор, и всем всячески поднадоело Блэк Раша, потому что там реально есть свои жесткие минусы именно жесткие минусы, с которыми Тяжело мириться. Но обо всем об этом мы поговорим также уже потом. Скорее всего, на втором канале я солью кучу информации, секретной информации. Ведь я набрал очень много пруфов, грязных историй и всего остального с данного проекта, пока участвовал в нем, очень много чего накопал на людей, которые ведут активное участие данного проекта. Но, как я уже сказал, об этом мы поговорим с тобой позже. В общем, итог всего произошедшего такой. Сейчас я вернулся на YouTube. Сейчас я буду снимать оба проекта. Обязательно буду снимать Барвиху, ведь ты давно этого ждал. Ты очень много меня об этом просил. И количество подписчиков на данном канале растет. Так что я не вижу никаких препятствий в плане съемок данного проекта. Да и я, как уже сказал, очень сильно соскучился по данному проекту. Black Раша, но Барвиха, она как дом родной. Здесь... Какая-то более теплая аудитория, что ли. Более теплая атмосфера, графика, не знаю. Как-то здесь мне более по душе, более приятнее играть. Более спокойней и ламповее обстановка на данном проекте. В связи с этим я с удовольствием возвращаюсь на данный проект. Но это не означает, что с сегодняшнего дня я перестал снимать Блэк По Блэк у меня запланировано и расписано еще несколько роликов, как минимум. А дальше как пойдет. Все будет зависеть, как я уже сказал, от твоего актива. Понятно, что на большой хороший актив сейчас рассчитывать не стоит на данном канале, да я думаю и на том, ведь а, каналы очень долго стояли мертвым грузом. Опять же, в связи с тем, что меня подвело мое здоровье и необходимо было его поправить. Все будет зависеть от нас с тобой в общем работаем по старой схеме с меня отличные интересные ролики а с тебя твой жирный лайк твой интереснейший комментарий который я всегда как ты уже помнишь с удовольствием читаю и по возможности отвечаю на каждый и по традиции спасибо тебе что ты заглянул на мой канал спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео нравится такой подход то обязательно ставь лайк подписывайся на мой канал и и до новых встреч в следующих видео. Пока!